Человек ложится и о чем он начинает думать. Блин, чем мне, чем мне заплатить, как мне рассчитаться, почему мне никто не любит, где же мой мужчина и так далее. Не об этом нужно думать, нужно говорить себе. Что мне сегодня понравилось на протяжении дня? Мне понравилось, что я кушала, мне понравилось, как я себе пузика чесала, мне я ногти сделала, красивые ногти, мне нравится. мне нравилось, что я расчесывалась, мне нравилось, что дома у нас тепло, мне нравится кот мой, собака дети мои нравятся а вот дети нравятся не нужно искать то что не нравится в них а вот у него нет этого а вот он неправильно там ведется а вот он еще что-то знаете весь мир похож на вот чем я отличаюсь от многих людей Я могу сегодня это рассказать я уже это рассказывал однажды в своей первой ступени для меня жизнь – это огромный оркестр, огромный театр, такой вот, в котором есть люди, которые живут. Это люди-барабаны, люди-скрипки, люди-валторны, люди-маракасы, там маракасы, я не знаю, какие-то, я не знаю, как они, тарелки называются и так далее. И вот эти люди, они создают оркестр. Это оркестр – наша жизнь, знаете. И вот… Есть зрители, которые создают музыку, есть те люди, которые находятся вернее есть те кто выступает, создает музыку, есть те люди которые слушают эту музыку там, и так далее. Ну и это театр такой вся наша жизнь, театр ну, было по-другому да. И в этом всем допустим такая сценка. есть целая группа людей, которые смотрят и которые могли бы радоваться и они хотели бы радоваться, но у них глаз нет, носа нет. У них рук нет, которыми можно хлопать. Рта нет, чтобы прокричать, что нравится. А есть только попа. И газы. И вот они послушали, всем нравится. Но кто-то начал хлопать: а, нравится, ура, нравится. А кто-то тужился, тужился и испортил воздух. Ну, вот такая, собственно говоря, и вокруг происходит петрушка. Почему? Ну, в общем-то, теперь вам и все и понятно, знаете, когда я смотрю на людей, когда я смотрю на вот это, на, на то, что люди создают, знаете, люди говорят, нет культуры, а кто тебе мешает развиваться, смотри картины, смотри полотна, развивайся в этом направлении, что мешает кто-то кому-то читать?